Клиника «Доктор Сан» уже 22 года помогает достичь полного выздоровления за счет комплексного подхода. Мы помогли более 10 тысячам пациентов исцелиться без лекарств и операций. В первую очередь мы устраняем причину болезни. Наши методы – это высокоточная биорезонансная диагностика и терапия, остеопатия, очищение организма, лечебная физкультура и китайская медицина. Уже после первых процедур наступает облегчение и улучшается качество вашей жизни. Более дискомфорт уходят. «Доктор Сан» дарит здоровье и радость.